Ну вот, прошло две недели, как сыр положили на дозревание в холодильник, вот через две недели вот он такой выглядит, таким образом. Решили мы не ждать три недели, решили продегустировать его сейчас и сделать работу над ошибками. Сейчас мы его разрежем, посмотрим, что внутри. Баски, да? хороший вот такой вот с корочкой дыр пока не наблюдая вот первая дырочка да. сейчас несколько кусочков разрежем да? На, этой потише пожалуйста больше наверное, пока не надо резать. Что там? Не такой вот он получился Вот даже видим такие классические дырочки Сырные Сейчас будем пробовать на вкус, на соль Ну вот по вкусу можно сделать вывод, что сыр получился. И по запаху, как классический твердый сыр, не на вкус. То есть угу. можно сказать, что первый опыт достаточно удачный. Ну на этом все, встретимся в следующем выпуске.